Парень с девушкой прогуливается по парку. Мимо проносится мужик на лошади и кричит «А ну, давай, залетная!» Девушка так поворачивается к парню и говорит «Я ж тебе говорила, не говори никому!»